Привет, аудитория. У нас футбольщик Лига Европы плей-офф. Питерский Зенит играет на выезде против испанского Бетиса. Первая игра довольно-таки неплохо прошла Довольно-таки интересная Было забито много голов Бетис в первом тайме забил быстро два гола Потом питерцы ответили Также быстрыми двумя голами Ну, довольно-таки неплохо Они наседали на ворота Бетиса Но, тем не менее, испанцы воспользовались ошибкой В обороне Зенита и забили третий гол Плохо, конечно, что питерцы едут в Испанию с минус одним очком Но, тем не менее, после двухмесячного простоя После двухмесячных каникул довольно-таки неплохая игра, учитывая, что Бетис находится на третьем месте в чемпионате Испании. Кстати, на прошлую игру у нас зашел неплохой коэффициент на то, что Бетис не проиграет. Поэтому подписывайтесь на канал, делаю для вас адекватные прогнозы, подбираю интересные коэффициенты. Ну, а что я думаю по поводу выездной игры? Зенит едет в Испанию с минус одним очком, что... Все-таки печально для «Зенита». А, в принципе, статистика игр против испанских команд а, тоже не очень хорошая. В последних 15 играх «Зенита» выиграл всего лишь 2. Да и вообще, игры на выезде и в Еврокубках у «Зенита» а, довольно-таки неудачно проходят. В 18 последних играх они не заработали ни одного балла. Но все-таки отрицательную статистику, я считаю, надо разбавлять положительными моментами. И вполне вероятно, что в этот раз так и будет. В принципе, мне довольно-таки зашла игра «Зенита дома». И я готов выделить какую-то минимальную сумму на то, что Зенит выиграет по пенальти, убитится, и коэффициент на это 19. Ну, а если выбирать более реальное развитие событий, то я думаю, что коэффициент 1.7 на то, что обе забьют, вполне вероятный. Зенит довольно-таки неплохо забивает в последних играх. Да и бейте, что в чемпионатских играх забивает часто, что в Еврокубках у себя дома он в последних трех играх наколотил 7 голов. но и пропустил 4. Поэтому есть косяки в обороне. Зенит воспользовался. С этими косяками а, у себя дома И вполне вероятно, что воспользуется и на выезде Ну а вы же свои варианты развития событий Пишите в комментариях а, Подписывайтесь на канал Все, давайте до следующего прогноза, пока